Друзья, всем привет! С вами Геннадий Истомин и канал Добрые Гены. В одном из своих предыдущих видео я показывал, как делать светильник из чугунных и стальных трубок, но не показал способ придания благородной ржавчины, ну, таким вот элементом декора. И это сделал сознательно, так как способов несколько, и я решил, что этому следует уделить особое внимание и записать отдельное видео. В нашем видео в сегодняшнем я покажу несколько способов, а именно их будет три. Как буквально потратив там 20-40 рублей в зависимости от способа, можно сделать красивую ржавчину, после чего покрытие лаком и будет супер. Ну и в заключение, перед тем как мы перейдем непосредственно к способам, я хотел бы сказать спасибо Александру Панченкову и каналу еще Groove Talkan 423. Извиняюсь, если может неправильно назвал, но по-английски все как то как называют за то, что они активно участвуют в моем канале, пишут, задают вопросы мне. В общем, ребята, вам спасибо и особый респект. Ну а мы начинаем. Поехали. Все работы необходимо производить в перчатках резиновых, так как руксная кислота, соль, все это может попасть в раны и будет болеть. Первый способ это перекись водорода и соль. Берем перекись, переливаем ее в распылитель, если он есть. Ну, с помощью него просто удобнее всю деталь обработать. После чего уже берем обрабатываем тщательно деталь и после этого высыпаем ее всю солью. Чем больше соли будет, тем больше будет ржавчина. И оставляем на несколько часов. Второй способ это перекись водорода и укусная кислота 70%. Перекись водорода покрываем всю деталь тщательно, всю, чтобы она была мокрая. После чего берем уксусную кислоту, переливаем ее в распылитель и также сверху покрываем все это уксной кислотой и оставляем на несколько часов третий способ это лимонный сок и соль соотношение 4 к 1 4 части лимонного сока и 1 часть соли все это выжимаем в стакан потом солью все это перемешиваем тщательно и после чего можно либо окунуть деталь полностью либо взять ватный диск или кисточку и также все это обработать и оставить также на 2-3 часа прошло примерно где-то минут 40 даже еще час. не прошло уже можно видеть реакцию о том что стало происходить ржавчина ну начнем по порядку убираем соль соль нужно убирать когда уже полностью высохла то есть она легко будет отпадать и ржавчина то есть Эффект ржавчины зависит от того, насколько сильно солью именно засыпали. То есть я тут засыпал не сильно, ну, только в некоторых местах. Если ее засыпать полностью, перекоси покрытие с горкой засыпать, то будет эффект намного больше. То есть ну, в данной ситуации просто не хочу ждать, там несколько дней, но видно, что ржавчина уже стала появляться. То есть данные сказать, способ подойдет тем, кто никуда не торопится, но будет очень красиво. И у кого небольшие детали. То есть если светильник, то, наверное, это не самый удобный способ. Но он имеет, так сказать, право на жизнь. Второй способ, самый, наверное, эффективный, получается по скорости. Тут у нас мы использовали перекись и кислоту, и видно уже, как красиво. Уже начал покрываться треугольник, уголок тройник на так называемые, что касается, это он чугунный, стальная труба, она окисляется намного дольше. И в данном способе необходимо где-то 2-3 раза все это опрыскивать, но способ очень быстрый, видно, что вот тут прям пятно. И третий способ с помощью э, лимонного сока и соли, он тоже достаточно эффективный, Все видно, что уже... Сейчас я чуть -чуть вытру. Ну, видно, даже вот я вытираю, что способ тоже необычный, потому что когда заворачиваешь в пакет, я завернул, чтобы побыстрее была реакция, то от пакета остаются такие следы, то есть это такой маленький секретик для тех, кто смотрит данное видео, будете знать, что можно добиться очень необычного эффекта. Вот три таких способа, на самом деле это не все способы, можно и с помощью белизны и делать эффекты, но я показал вам те способы, которые как бы ну, стоят копейки и, в принципе, достаточно удобные. То, что с белизной с ней надо работать аккуратно. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите дальше комментарии, задавайте вопросы, задавайте темы, которые бы вы хотели, чтобы мы с вами вместе обсудили их. Я вам записал бы какие-то новые видео способы. В общем, жду от вас обратной связи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока. граф знаешь, что я думаю? На улице весна. Может гулять пойдем? Пойдем? Пошли гулять. Пошли.